Привет, друзья. Сегодня у нас 24 мая. Будем пахать и сеять овёс. На сороковке, как обычно, бригада наша. Сегодня мужики-пенсионеры помогают. Больше некому. Пахать будем вот это вот поле небольшое. Наверное, оно 100 на 50, ну полгектара, грубо говоря. В прошлый год садили еще с той стороны перелеска. В этом году не планируем. Планируем построить вышку получше в этом году. Более комфортную. А то мужики там мне писали, что это сама. Типа, что это у вас за вышка? Херня какая-то. Вот срубили мы 4 бревна 8-метровых. И на них будем, будем делать. Вот они у нас лежат. В общем, вот такого палькона нам нас спахать сегодня и посеять. Так что по мере сил буду включаться, снимать. Сегодня снимать некому, дедушки не умеют. Поэтому буду сам. Здравствуйте, мужики! Это канал Вятка Ханта! Сегодня мы делаем как поля, поле для охоты. Это, это очень круто, это хорошо. Там Серега едет на трактора с супругом. Так, ребята, пахали вот такое поле, развалили овес, забронили его. В прошлом году, конечно, было посеяно больше, но в этом году вот так хватит. Главное не, как сказать, -то? главное, чтобы вовремя заметить, когда медведь начал ходить, то он быстро все будет топтывать. Здесь мы поставили бочку с кухлятиной. Такая вот бочка, сделали такие стяжки, чтобы медведь не мог быстро все оттуда вытащить. Тухлятиной и воняет, здорово, еще добавим. Тухлячка еще добавим. На этом месте, где мужики будем строить вышку нормальную. От лобас возможно, уберем. На нем качает, как это. Как на парашюте, небо убирать? Не надо. А говорит, что не надо убирать, пусть стоит. Ладно. В прошлом году у нас еще вот эта поляна была спахана. Но не полностью. А в этом году мы от отказались, потому что сидишь на лабазе на две стороны смотреть очень неудобно. Внимание, отвлекает отшевелишься на лабазе. И сдаешь лишние звуки. А Сделаем так, чтобы смотреть в одну сторону. От такого палько, ребят. Устаешь от паха если честно. И сильно устаешь. Вроде немного испахал. С непривычки пошу раз в год. Устается здорово. Ладно, давайте всем удачи. С вами был Серега. Вы были на канале Вятка Хантер. Всем пока.